Всем привет! В этом видео мы расскажем про инновационную курточную ткань с мембраной. В нашем магазине представлено 9 расцветок. Из этой ткани шьет взрослую и детскую одежду, а также уличную одежду для домашних животных. Фактура с легким пич эффектом придает ткани изысканность и привлекательный внешний вид. Верхний слой ткани водоотталкивающий, а внутренняя глянцевая поверхность – это мембрана. У нашей ткани характеристики 3000 на 3000, что значит, что в городе в мелкий дождь или перебежками в дождливую погоду ваша куртка не промокнет, а с паропроницаемостью 3000 выдержит все ваши повседневные дела в умеренном темпе. Изделия из мембраны гигроскопичны, то есть дышат и отводят от тела пот, но при этом не промокают. В куртке из мембранной ткани всегда сухо и тепло. Мембраны идеально для верхней одежды на межсезонье. На холодное время года рекомендуем использовать утеплитель или флисовую подкладку, а также термобелье. Обращаем ваше внимание, у мембранных тканей нет теплозащитных свойств. Какое утепление вы поставите, на такую температуру и будет рассчитано ваше изделие. Также этой ткани важен правильный уход. Например, стирать на деликатном режиме с жидкими моющими средствами и обязательно без отжима. Не гладить и не сдавать в химчистку. Можно чистить щеточкой или влажной тканью при мелких загрязнениях. Если были вам полезны, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.